Здравствуйте, меня зовут Ирина Жужкина, я работаю в крупном агентстве города Новосибирска больше пяти лет. Последнее время работаю, конечно же, по рекомендации и не делаю уже холодных звонков и так далее. С чем я пришла в Евразийскую академию предпринимательства? Услышала, что бывает работа по-новому, совершенно с другими инструментами, совершенно с другим подходом. Поскольку я работаю уже пять лет, я... Никогда скриптами и не пользовалась. А здесь нужно было пользоваться строго скриптами. И это здорово. Они работают. И они работают на опережение времени, на опережение отработки возражений. Боялась ли я оплачивать деньги? Да, курс не дешевый, но стоит того. Приобретая этот курс, вы покупаете новый бизнес для себя. Готовый, под ключ. Я совершенно не айтишник, и когда мне сказали, что я настрою сама сайт, и он будет работать, я, конечно, немножечко не верила, но, следуя четким инструкциям Антона, это было легко нажать туда, перейти сюда, загрузить шаблон, отредактировать. И в течение 10 дней мне пришло 10 заявок, я их сейчас отрабатываю, и это интересно. Это новый стиль, новая жизнь, новые клиенты, и они другого качества. Это не с доски объявления, это не с авита, которые хотят обойти риэлтора, которые хотят сэкономить. Это те люди, которые нажали на кнопку твоего сайта и знают, что ты профессионал. Дарья, спасибо вам за ваши мотивации, за ваши огненные речи. Антон, спасибо вам за ваши... Комментарии к нашим порой нелепым вопросам, потому что компьютерных гениев, мы не, не выросли компьютерными гениями. Но у нас все получилось, и это здорово. Здорово, что у нас есть теперь команда, с которыми мы можем общаться и поддерживать друг друга. Команда из последнего курса 18 потока, у нас 39 человек, это здорово.